так ребят всем доброе утро на связи виктор Бандалет. я являюсь основателем закрытого сообщества предпринимателей домашнего бизнеса успешного сообщества предпринимателей домашнего бизнеса business pro я также являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет в частности через социальные сети по выстраиванию автоворонок обучающих систем масштабированию команд и сегодня я бы хотел затронуть тему онлайн брендинга Многие бренд э, путают э, с позиционированием. Да, ребят, многие бренд путают с позиционированием. Есть, и На самом деле, э, перед тем, как вообще прийти в интернет и подумать о том, а нужен ли мне вообще этот личный бренд, зачем он, для чего, потому что... Для того, чтобы развивать личный бренд, вы вообще полностью целиком должны перестать быть зациклены, например, на своей компании, если вы развиваетесь в сетевом маркетинге, вы должны перестать быть зациклены на том продукте, который вы продвигаете, потому что личный бренд это... В первую, ваш, в первую очередь это ваша личность, это ваша личность и уже как сопоставляющая продукт и компания вашего сетевого маркетинга, потому что именно сетевой бизнес, сетевой маркетинг это инструмент в первую очередь. Вот вчера у меня закончился двухдневный онлайн мастер-класс, тренды продвижения сетевого бизнеса через интернет и... Вчера я приводил очень простой э, пример, когда вы развиваете свою личность, свою, э, свою ценность поднимаете на рынке. Э, вы должны определенно понять, что бизнес, самый настоящий бизнес, являетесь вы сами. Не компания, не продукт, потому что в любой момент компания может не стать. В любой момент может продукт испортиться в качестве, может маркетинг-план понизиться, вас могут терминировать, да бог есть то, что может случиться и все. И если у вас не выстроена личность, если у вас не выстроена ценность на рынок и у вас не сформирована аудитория, которая... Ой, спасибо, кто мысленно пожелал мне здоровья и прошу прощения. И если у вас не выстроено какое-то вот такое вот движение сообщества, которое за вами идет, вы либо сдуетесь вообще с бизнеса, либо вам нужно начинать все заново, просто все заново. И это эмоционально очень сильно выжигает, и зачастую поэтому и преуспевают 90, минус 90%, то есть 10, максимум 20% обеспечены самореализованным сетевом бизнесе, Все остальные, ну как-то ну, как так вот и поэтому второй момент когда вы начинаете выстраивать свой личный бренд вы начинаете выстраивать свою личную ценность на рынок давать свою ценность на рынок идет только компания как инструмент да потому что вы должны всегда понимать вы можете делать одни и те же действия но результат и выхлоп будет совершенно иной и я вчера тоже приводил примерно онлайн мастер-классе что есть, например, компании, для того, чтобы заработать свою первую тысячу долларов, вообще в месяц выйти на свои первые тысячи долларов, необходимо делать объем продаж 2,5 миллиона рублей в месяц. Есть компании, в которых необходимо делать 660 тысяч рублей в месяц, для того, чтобы заработать, выйти на тысячу долларов. И вот вы должны понять, вы пришли на продукт, либо вы пришли строить бизнес. Адекватно расценивать свои э, силы и понимать, э, зачем вы будете тратить в 4 раза больше энергии и получать э, такой же результат, если вы бы делали в 4 раза меньше действий, но получали такой же бы результат. Либо вы бы понимали, я бы тратил такие же действия, но результат был бы в 4 раза лучше. Вот, и потому, если многие, вот многие говорят, я пришла потреблять продукт, и потом я вышла в бизнес, ну окей, никто же не запрещает пользоваться продуктом, вы же пришли деньги зарабатывать, зарабатывайте деньги, пользуйтесь продуктом отовсюду, откуда только можно, который вам нравится в каких-либо сетевых компаниях, я знаю топ лидеров которые являются топ-чеками уже в своих компаниях, но, но они, например, пользуются продукциями с разных сетевых компаний, потому что э, в их компании, например, нет того, что есть в, в другой компании, и поэтому они могут себе позволить там тоже зарегистрироваться и со скидкой, например, брать какой-то продукт. И я думаю, это логично, если вы пришли зарабатывать, конечно, не просто отсиживаться и как-то ждать кнопку бабло, что как-то как что само собой реализуется. И поэтому личный бренд, ребят, запомните, я всегда это говорю, последние полгода-год, когда я начал обучаться на западном рынке в Соединенных Штатах Америки, один из моих наставников, который вообще вывел сетевой маркетинг в интернет, это вот отец, сетевого маркетинга через интернет. Он первый, кто это реализовал. Майкл Диллер, возможно, кто-то из вас читал его книги ⁇ магнетическое спонсирование ⁇ называется. Он сказал, ребят, не путайте личный бренд с позиционированием. Позиционирование это то, как вы хотите, чтобы вас видели на рынке. Картинка. Да? То есть вы захотели, чтобы вас видели грозным. Вы, вы ведете себя грозно. Вы скандально себя ведете. Как-то позиционируете себя скандально. Записываете видео в дерзкой манере. Провокации постоянно пишете. И вас нач начинают позиционировать с тем человеком, который скандальная личность. Например, как Дональд Трамп. Да? То есть он же на самом деле нормальный парень. Нормальный дедушка. Который себя позиционировал таким образом что он а, такой грозный миллиардер который нафиг может послать в прямом эфире но это позиционирование личный бренд это то а, что с вас делает ваша аудитория да то есть ваша аудитория а для того, чтобы ваша аудитория сформировала с вас личный бренд, вам нужно дать настолько много ценностей на рынок, которые решают определенные проблемы, решает боли в вашей аудитории, что она сама из вас делает такой вот культ, личность, за который будут хотеть идти. За лидерами всегда хотят, хотят идти, потому что они будут видеть в вас гаранта выживания. То есть того человека, который придет их до результата. Человек такая личность, что ему проще пойти за кем-то, за лидером, который умеет делать то, что они не умеют. Просто прийти, получить готовые схемы, получить готовую систему, чем самому через боль, через переживание, через эмоциональное подавление спотыкаться, делать кучу ошибок и тоже прийти через большое количество времени без вашей помощи. Поэтому только таким образом выстраивается личный бренд. Но если вы хотите выстраивать личный бренд и каким-либо образом влиять на рынок, вы должны э, стоять в позиции той, что это долгосрочная перспектива на самом деле. Можно, можно быстро организовать поток трафика, можно быстро организовать поток кандидатов в свой бизнес провести кучу вебинаров с большим количеством людей. Вот, например, я за 10 дней собрал онлайн-мастер-класс на 900 человек. На 900 человек, которым, по сути, там было 200-250 посетителей, да, то есть в прямом эфире. И вы можете этому тоже научиться, но если у вас не выстроена какая-то экспертность, у вас не выстроена какая-то позиция, это все напрасно. То есть вы сольете деньги, но не получите результат. У вас нет опыта, вам нечем делиться. Поэтому на самом деле это долгосрочная перспектива, которая делает из вас личность. Вам нужно... Обучаться, вам нужно нести ценность, вам нужно, вот, знаете, как кирпичик за кирпичиком строить свою личность на рынке, приносить ценность, и вы, вы будете превращаться в небоскреб, за которым будут следить вот будут смотреть на горизонте, они будут видеть вас. Потому что вы небоскреб, вы небоскреб в вашем городе, в вашей стране. То есть, и если провести аналогию, вот небоскреб в индустрии сетевого бизнеса, да, то есть вас будет видно вы будете красной точкой вот на белой доске и э, дело в том что вот многие приходят в интернет и они хотят развиваться у многих нету денег и это тоже можно это обеспечить конечно когда у вас есть деньги это намного проще это намного быстрее можно организовать намного намного быстрее потому что если у вас даже есть экспертность у вас есть ценность но вы не обеспечиваете определенным количеством людей эту ценность это все напрасно но даже бесплатно вы можете позволить долгосрочную перспективу например блогинг например с сайта строения что я имею ввиду есть такое понятие есть такое понятие SEO. search engine optimization да то есть это поисковая оптимизация если вы понимаете что у вас нету денег но вы э, готовы на долгосрочной перспективе э, год-два-три выстроить бизнес через интернет вы можете это сделать благодаря блогу это не, блог, не группа, да, то есть, которую вы организовываете в социальных сетях, а именно сайт на WordPress или блог на WordPress. Потому что чем больше вы занимаетесь блогингом, чем больше вы пишете статьи постоянно, да, то есть в том смысле, что периодически, например, каждые три статьи в неделю вы пишете на протяжении года к вам будет приходить органический трафик вашей целевой аудитории. Например, если вы пишете в МЛМ бизнесе, к вам будет, например, вам э, в, как, в день будет приходить по 300 человек. Представьте, да, то есть это на бесплатной основе. Если вы настроены на долгосрочную перспективу развития своего личного бренда и развития своей личности через интернет, 300 человек в сутки к вам может заходить в вашей целевой аудитории принесите вики только с поиска Яндекса либо Гугла. И на самом деле, когда люди органическим способом начинают вас искать в поисковых системах а, и заходить на ваш блог это поднимается огромная авторитетность просто поэтому ребят подумайте подумайте именно о блоге если у вас нету денег если вы не хотите как-то разбираться в трафике вам нужно начинать изучать блогинг это можно сделать бесплатно да то есть ну, на ю как это делать как хорошо это делать, у меня даже есть PDF-чек-лист, ваш авторитетный блог, да, то есть и как писать и цепляющие посты и анатомия совершенных постов на блог. Поэтому это вот ваша долгосрочная перспектива. Если вы не тот человек, который с кнопкой бабло гонится, а который вот имеет твердую решимость, я все равно преуспею. Для этого, знаете, что нужно давать ценность на рынок. И для этого нужно время, если у вас нет бюджета. Да, то есть вот в любом случае. И самый идеальный вариант это блогинг, который вам в конечном итоге даст а, поиск, поисковую узнаваемость. Вот вы когда в Яндекс заходите с какой-то проблемой, да, то есть как построить бизнес в интернете. И тут бах, статьи, да, то есть вот первый список, ваша страничка. И начинается топ 10 статей которые предлагает яндекс и вот вы будете также отображаться бесплатным образом если на долгосрочной перспективе будете грамотно развивать свой блог давать контент и вот вы просто вообразите а стоит ли это свеч на самом деле вот многие люди не задумываются вообще ни на капельке. они вот просто вот как шоры на глазах список знакомых мне сказали делать я дело не получается ну его нафиг год делаю два делаю три делают портят его не знаю, рекомендации не используются, соцопросы используются, стенды до сих пор ставят, каталоги раздают. о боже, люди, очнитесь. А стоит год, вот представьте, у вас и так нету результата год в сетевом маркетинге, если вот так вот ходить, что-то сверх вломать, как-то решать, так займитесь SEO, займитесь блогом, начните изучать книги, начните проходить тренинги, и вот здесь... Станьте обозревателем. Вот блог заведите, в котором станете обозревателем для тех людей, которые ищут разную информацию о бизнесе, об MLM, об компаниях. Делайте обзоры, рекомендуйте книги, рекомендуйте тренеров, наставников по партнерской программе. Описывайте. Люди это все ищут. Это все ищут. И представьте, когда через год к вам в сутки будет заходить 300 человек в месяц. Это сколько получается? Правильно, 9000 человек. 9 тысяч человек предпринимателей сетевого маркетинга. И даже если, даже если брать вообще, я не знаю, офигеть какую фиговую плохую херовую, извините за французскую за французский статистику, один процент, один процент, один процент из 9 тысяч это сколько? Правильно, 90 человек к вам будет присоединяться в бизнес. 90 человек предпринимателей всего бизнеса которые сами зашли к вам на блог, нашли графу, например, работать с Ларисой, работать с Виктором, например, э э э э э э и так далее. Просто не вижу немножко кто там присутствует. Вот, и представьте, 90 человек, год, год у вас нет результата. И тут у вас вот пошла вот, вот эта вот работать система, 90 90 человек, которые будут вам приносить по 100 долларов, например. 100 долларов. Товарооборот ваш, вот представьте, нету-нету результата. Ну, понятно, что это будет э, скапливаться как снежный ком. Это будет постепенно, постепенно вы уже будете замечать результат, например, через полгода постоянных действий. Но ну, вот так вот смотрите, 90 человек это 9000 баллов, 9000 долларов товарооборот, который вам приносит чек в 900 долларов. что необходимо было делать, чтобы по списку работать, либо многое другое, а вы занимаетесь долгосрочной перспективой, которая вроде бы нравится, это, знаете, это творческая работа. На самом деле, дело предпринимателя, это заниматься творчеством, это обучаться, нарабатывать какие-то навыки, что-то экспериментировать, делиться ценностью. То есть, вы не просто прожигаете жизнь, Отдавая свою жизнь какой-то компании, вы прожигаете жизнь, неся какую-то миссию, давая ценность рынку. И вот именно этим вас и запомнят. Вот вы сделаете знаете, вот я постоянно провожу какие-то трансляции. Я столько идей даю, чтобы занять какую-то нишу, чтобы просто, я не знаю, можно было бы уже состояние сколотить на самом деле. И вот это одна из подниш, которую вы можете развить как долгосрочная перспектива. Поверьте, это рабочая система, да, но это долгосрочно. На которую нужно терпение и систематические действия то есть постоянно нужно делать постоянно нужно совершенствоваться и постоянно нужно быть завтра лучше чем сегодня либо наоборот сегодня нужно быть лучше чем вчера и это ваша ниша и вы вот этого никто у нас на рынке не делает хотя у меня на западе есть наставник Рей там называется не знаю можете поискать это топ топ-чек разных компаний которые вот за два года выходит там на 50 тысяч долларов в месяц вот и, и все благодаря блогингу это вот его на самом деле технология которую вот он говорит я когда начинал еще в 2009 году начинал бизнес он говорит, у меня не было бюджета, у меня не было представления как при привлекать кандидатов постоянный поток кандидатов делать подписчиков собирать но я понимал что есть определенное влияние когда ты ведешь блог. Да, То есть, когда ты начинаешь делиться чем-то в мир, и тебя люди просто сами начинают находить. Это просто феноменальная сила. Поэтому, ребят, вот можете намотать на уст, если было полезно, ставьте лайк, если есть какие-то вопросы или вы просто хотите получить от меня какую-то индивидуальную рекомендацию, вы можете писать личное сообщение, я всегда открыт, плюс если хотите от меня получить мой бесплатный PDF-чек-лист «Анатомия совершенных постов» на блог, если вы вдруг задумаетесь, тоже можете написать, я вам скину ссылочку, где можно это скачать. Ставьте лайки, если было полезно, делайте репост, если не хотите потерять, присмотреть, осмыслить и осознать, что стоит это делать, либо не стоит, и все тогда, ребят, на связи был Виктор Бондолет, пока-пока, ребят.